не волнуйтесь и продолжайте спокойно и систематически выполнять визуализацию слайда. Когда цель полностью войдет в зону вашего комфорта, внешнее намерение подбросит вам подходящий вариант. Не надо метаться, судорожно искать способы достижения цели. Слайд сам заставит вас невольно и даже бессознательно действовать в нужном направлении. Отбросьте важность, будьте спокойны и доверьтесь течению вариантов.